Мы говорили Качинского. о самолете, о гибели самолета Качинского, я упомянула 9-11. И вот что я хочу сказать, как человек, который имеет дело, э, привык иметь дело с информацией и с анализом информации. Значит, люди, которые только начинают исследовать вообще что-либо, любую теорию, любое абсолютно занятие, они считают, что главное что, вот сесть на стул и изобрести. На самом деле... Мир полон изобретений, и основное не, не изобрести, а увидеть то, что изобретено, и дать ему другое движение. Так вот, я считаю, что рубеж тысячелетий стал не только рубежом, ну, чисто как, как бы календарным, каким-то временным, но это время, когда произошла феноменальная технологическая революция, которую мы не осознали. Мы, никогда человек до этого не был оснащен таким количеством записывающей аппаратуры, никогда человек при себе не имел и фотоаппарата, и видеокамеры, и так далее, это первое. И второе, что современный человек вот вошел в это новое тысячелетие, я сейчас использую такое очень специфическое выражение, непугливым, он, его чем-то испугать вот все эти фильмы хорроры компьютерные игры они подготовили его к тому что он в любой момент может попасть в какую-то вот как бы не, не вполне реальность понимаете поэтому вот когда произошел 9 11 что произошло независимо от того как бы кто это делал я сейчас оставляю mm -hmm. это за за абсолютно за гранью. Никто не рассчитывал, что люди вместо того, чтобы они в панике там начали рвать на себе волосы и бежать бог знает куда, они все вытащили камеры и начали снимать, понимаете, фотоаппараты, видео. Они начали все это снимать. Отсюда появился, возник абсолютно не имевший прецедентов феномен, когда в открытый доступ... Были выложены документы, которые легко можно было раньше остановить на первом этапе. Понимаете, если один журналюшка появлялся с одной камеркой, то эту камерку можно было разбить, и на этом все. It's not exist. Этого нет. Нет документа, нет прецедента. Понимаете, да? Uh -huh. А сейчас что произошло? Что каждый... Петюлькин, который бежал по улице, он сделал какие-то кадры, он что-то записал. Плюс мы живем в мире электронной регистрации каждого вашего шага. Вы никак это не можете, люди никак это не могут понять, что вот они въехали в гостиницу, въехала команда, которая будет разбирать завалы 9-11. И въехала она за двое суток до того, как произошел 9-11, какого черта они приехали в Нью-Йорк. То есть... Для того, чтобы э, собрать, провести исследование сегодня, не обязательно иметь доступ к, вот, к каким-то секретным, секретным материалам, материал, о которых да. говорил Михаил, который Нет, так легко было засекретить. Я прошу прощения, я не, немного не понял связи с тем, что. Объясняю, да, после, любо, после любого эксцидента, который происходит, после любого события, трагического, которое происходит, онлайн появляются. Тонны материалов, свидетельств, которые нужно просто просмотреть. Это вы говорите к тому, что вы, вам не обязательно находиться была там? Совершенно! Не обязательно. Достаточно взять... Со временем они все начинают исчезать, вымываться. Но вот если ты сразу, после того, как произошло событие, собрал вот эти все материалы, они у тебя есть. И ты открываешь эти фотографии, ты открываешь эти... Э, и ты видишь вот, вот размер, э, который между столбами, скажем, двумя столбами телеграфными на там к э, чему-то. А вот размер крыльев Боинга. Значит, либо Боинг сложил крылья... И протиснулся между этими столбами. Либо летело что-то другое. Что-то что, что -то летало и что-то рушилось, это понятно. То есть вот ты берешь карты вот этого э, аэродрома, на который садился э, самолет, и ты видишь, что профиль, э, скажем, ну профиль вот, э, как это сказать, местности, да, очень специфический. И военные самолеты, это же военный аэродром был, военные самолеты, они всегда заходили с одной стороны, Самолет Качинского заходил с другой стороны. И мы прекрасно понимаем, что заводит на посадку, он же не сам заходит, правильно? Он немножко не сам по себе решает, я, я вот там полечу, правильно? Ему кто-то дает эти указания. Почему самолет Качинского заходил, например, с абсолютно не хорошего профиля, с которого ни один военный самолет не заходил, потому что там горы, возвышенности и так далее. Горка такая есть очень опасная, которая, как они говорили, потом летчики, которые заходили, если заходишь с той стороны, то эффект горы возникает буквально перед лицом. То есть вот ты идешь низко-низко-низко, а там поднимающийся просто буквально упираешься, у тебя нет времени среагировать на, это, на этот подъем. Почему он заходил в самолет с той стороны, Почему? И на эти вот там есть миллион почему. И поляки право, у них есть право задавать эти вопросы. Могла ли это быть случайность? Могла. Могла ли это быть э -э операция? Могла. Если она это была операция, она гениально спланирована. Она гениально спланирована. Там ни, нету тех дырочек, в которые можно воткнуться. Нет. Но есть вещи, которые объективно... Вот была определенная э, погода, и появился непонятно откуда взявшийся туман. И об этом написало 10 жителей. И э, об этом э, это зафиксировано там, скажем, вот в... Ну, в метеосводке, просто в метеосводке. Так вот, сейчас исследователю не обязательно прибежать на место и там, скажем, прорваться в какие-то кабинеты, которые запираются. Ему достаточно сразу после события собрать огромное количество фактического материала. И если на этот фактический материал посмотреть непредвзятым не глазом, не пытаясь подложить под это какую-то теорию, то да, ты иногда приходишь к каким-то вещам. Я очень специфически отношусь к конспирологии. То есть это такое, такая очень зыбкая, знаете, почва, в том смысле, что ну, иногда банан – это просто банан, а иногда это символ чего-нибудь. То есть оно так бывает и так, и так. То есть не обязательно, что далеко не все конспирологические теории под собой имеют почву. Но э, есть такое замечательное выражение, что заслуга дьявола э, заключается в том, что ему удалось убедить э, человека, что он не присутствует, что его нет. А если не считать, что этого всего нет, то тогда я совершенно точно могу сказать, что на человека наедет танк. И э, если очень серьезные люди, вот э, еще в, советское, в советские времена, то есть мы, мы все пришли к этим темам в 80-е годы. Thank <laughs> you. Если очень серьезные люди, институты, я знаю э, лабораторию во Львове, которая занималась биотехнологическими э, сложно организующимися самоорганизующимися системами. Вы только вдумайтесь в название, да. Биотехнологическая самоорганизующаяся система. Чем они занимались, они занимались э, изучением взаимоотношений человека и компьютера, человека и технологического мира. Посмотрите, как много вещей мы замечаем. У нас машины, вот мы ездим все на машинах, мы все дети машин машины наши имеют разные характеры, а, Михаил? У вас все машины одинаковые? Нет. Это кусок железа? Вы не даете ему им имена, Нет. вы не я, разговариваете с ними я иногда? Этом, я не разговариваю с машиной, но пока еще не дошел, с возрастом оно появится, у меня такая тенденция. Но у меня... Молодежь разговаривает, какой с возрастом? У молодежи, у машин сегодня Слушайте, молодежь, я как-то спросила, я говорю, у тебя мальчик или девочка машина? Конечно, мальчик, что не видно. Я заметил по своей машине, один раз только я заметила, когда я купил машину, она была поддержанная машина, но ей было всего там где-то года полтора mm -hmm. вот, и я я люблю быструю какой русский не любит я люблю причем я очень агрессивный драйвер и вот я пытаюсь а машина мощная ой Михаил, нам надо с вами на одной дороге порезаться машина мощная и она ну скажем, из этого класса полуспортивная короче говоря, я пытаюсь ее, а она не едет она не едет, причем она едет потихонечку с разгона а какие машины, у нас же автоматы в принципе, можно форсированно ее заставить, чтобы она ехала допустим, да? а, и вот я даже дошел до того я не понимаю, почему это происходит я попросил одного известного у нас человека который тоже ведет передачи поездить, поехать со мной и посмотреть эту машину Угу. Он поехал со мной и сказал, он не видит ничего странного в этой машине, она совершенно нормально едет, и все в порядке. И потом я начал задумываться, о чем идет речь. И я начал, я позвонил на дилерскую. И, мне сказ... и спросил, кто был хозяин этой машины и Мне сказали, хозяином этой машины была бабушка Божий Одуванчик. А она, почему я ее купил, потому что удивительно Но на ней было что-то порядка Очень маленький Две с половиной или три тысячи миль Для такой машины это просто смешно То есть можно ехать на ней тысяч двести, наверное, миль И будет нормально с двигателем вот. И тогда, все-таки занимаясь этими вещами, я понял что тут ничего не поделаешь, оно есть и оно есть. Но потом машина ко мне привыкла. Вот что самое <с интересное. Она ко мне привыкла, и она стала уже ездить так, как я хотел, чтобы она ездила. Вот тогда я понял о том, что действительно вот эти вот вещи... Ну что, Михаил, они еще как связаны? У меня в истории был эпизод, когда я, первый раз в жизни, когда я положила руку на мертвую машину. Вот у меня был просто личный, семейный какой-то такой вот план опыта, когда мой сын вознамерился купить спортивную машинку, он меня привел, машина продавалась по очень разумной цене, я посмотрела, все в порядке, в общем, состояние соответствующее, нормальное, я положила руку на эту машину и сказала, что эту машину брать нельзя. Mm -hmm. Причем ситуация была такая, что мы поссорились, то есть я просто я развернулась, села в свою машину и уехала, что для меня совершенно несвойственное поведение. В общем, стараюсь такие углы особо не создавать. А машина была куплена, и машина разбилась при совершенно загадочных обстоятельствах буквально через неделю. Mm -hmm. Ну, в общем... Два месяца. Два месяца, но она продержалась какое-то время Но в принципе, она, как на ней не убились, непонятно В общем, как это произошло, тоже до конца непонятно Во всяком случае, полиция, приехавшая на место происшествия Была очень удивлена тому, что эта машина смогла Что это вообще произошло в таких обстоятельствах Тогда я еще раз обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям те наши радиослушатели, которые хотят купить поддержанную машину, вы можете обращаться в центр Сангейтс, а мы свяжемся с Мариной Елизаровой, она нам проверит эту машину чисто. Вам надо для этого положить руку на машину, или вы можете это сделать, скажем так, как-то. Михаил, да, дистанционно. Значит, основная идея заключается в том, что вот почему люди считают, что это. Вот, вот, вот многие вещи, относящиеся к необъяснимому не присутствуют. Потому что это, это не работает на нас. Ну, Понимаете? То есть мы не можем... не может быть потому, Нет, что... Нет, потому вот что мы не можем управлять этим. Потому что в один день ты получаешь информацию, а в да. другой день ты ее не получаешь. Это как раз от самых к тому вопросу. В общем, занимались мы этим профессионально, с государственной поддержкой, все... Но... Исследовали паранормальные явления, да? Да, огромный спектр всего от НЛО до экстрасенсорики, до полевых воздействий, генераторов, чего только не было. Вот. И все, что касалось вот человеческого фактора, где. Не машина работает, которая работает более или менее однозначно, хотя тоже бывают нюансы, но это как бы более менее однозначно. А там, где присутствует чисто человеческий фактор. То есть экстрасенс должен, я не знаю, определить состояние здоровья или там воздействовать на генератор случайных чисел, пытаясь его сместить. Ну, в общем, всего возможно. Сегодня работает, завтра нет. Два дня работает, потом месяц у него ничего это не получается. Правда. Это правда. И да. так далее. Причем в самых сильных. Любые совершенно эти самые. То а чем это можно объяснить? Тем, что по большому счету люди не знают, не умеют и не знают как. Потому что, по всей видимости, когда-то существовали учителя, когда-то существовали знания, которые позволяли в себе тренировать и воспитывать, и как бы уметь пользоваться возможностями своего мозга. Вы не хуже меня наверняка знаете, какой частью головного мозга да. человек пользуется. К сожалению, это даже не половина. Был такой фильм Люси, да? Да, совершенно верно. И все, что происходит, происходит спонтанно, то есть вот у него сложилось настроение, собочувствие, звезды, а. все, что угодно, и у него получилось. А потом что-то не складывается, но что не складывается, он пытается честно, напрягается, сосредотачивается, концентрируется – ноль. И в итоге, как бы, вот всех этих самых мы пришли к выводу, что сейчас мы пока не готовы, готовы к тому, чтобы Этим всем как-то пользоваться? пользоваться. Как да, как ну Вообще, в ведах есть описание того, в древних источниках, есть описание того, что это называется мистические совершенства. Сегодня это называется ситхи, а на санскрите ситхи – это те способности и те возможности, которые нам, в принципе, даны, но мы не умеем им пользоваться, они, возможно, находятся в зачаточном состоянии, и те, кто хотят, они могут развивать эти способности и возможности. Так вот, оказывается что те люди, которые жили миллионы лет тому назад в сатью допустим, они, многие из них, обладали такими возможностями, эти, э, и таких мистических совершенств было достаточно много. Минимальное количество называют 18, минимальное количество, когда человек мог превращаться из лилипута в великана, из великана в лилипута, когда вот и ясновидение, яслосвышение, и и яснознание это было совершенно обычным явлением, когда разговоры люди разговаривали телепатическим только образом когда телекинез и психокинез это было достаточно нормальным явлением сегодня это телепортация в то же время, но сегодня это все за гранью наших возможностей, как говорится и кто-то обладает такими способностями, возможностями недавно я беседовал с одной моей знакомой, она парапсихолог из России мы беседовали о Вольфе Мессинге у нее был дед который был лично знаком с Вольфом Мессингом и она выходила на контакт с Вольфом Григорьевичем по, именно по каким-то там э, ну не знаю, по каким-то своим каналам она выходила вот, и Вольф Мессенке, мне удалось кстати присутствовать на его представлении один раз, я еще застал это дело вот, где он показывал свои способности, это было в Минске в доме офицеров, я как сейчас помню это и помню его, так сказать, его образ тогдашний это было действительно очень интересно, сегодня но ну, таких людей не так много, да можно назвать только вот бабу Ванку, ушедшую, кто сегодня, допустим, Эдгара Кейси, которого многие тоже знают. Ну и кто-то там где-то считает, что уже переродились и реинкарнировались эти великие люди, сегодня они уже живут. Как вы считаете, к этому относиться? С большим скептицизмом. С большим скептисом. К сожалению, Михаил, здесь мы немножко не совпадем, я еще раз говорю, я отличаюсь достаточно нетрадиционным взглядом на эти вещи. Все-таки я занималась наукой много лет, и Михаил. Что не мешает вам? Мне не мешает это абсолютно, но это мешает мне. Скажем так, есть сказка, есть миф. Это, Между да? ними есть грань. Ага. Значит, вот я все-таки на грани мифа, но не на грани сказки. Поэтому э, все, что вы говорите, может иметь отношение к не нашей цивилизации. Наша цивилизация, к этим умениям, э, о которых вы говорите, не имеет никакого отношения. Но... Я считаю, что наша цивилизация является цивилизацией вполне возможно больной. То есть я считаю, что по какой-то причине произошел какой-то слом, который э, привел к тому, что наша цивилизация заболела. Она утратила какие-то вещи. И то, что вот сейчас происходит, то, что мы наблюдаем, вот этот дичайший технологический бум – с моей точки зрения является подтверждением того, что я слышала в свое время от Владимира Кузьменко, очень известного, как я вам говорила, исследователя лаборатории самоорганизующихся биотехнологических систем, что человек, человечество отращивает себе протез. Что тот техногенный мир, безумный, который мы создаем, это наш протез, это наш шанс уйти в этот виртуальный мир mm -hmm. и существовать в нем симбиозе с техникой. Мы не уйдем в природу. Никаких шансов для биологического такого прогресса я не вижу. Я думаю, что те способности, которые генерировали это, они как-то, они погибли. Они как-то отрезанная нога, ее невозможно пришить, можно сделать протез. Поэтому я не очень верю вот всем этим солнцеедам и так далее, не, не очень верю в силу того, что э, часто это не подтверждается. Это не, это не снимает вопрос о том, что человек не должен заниматься эволюцией своего тела, своей души, абсолютно нет. Просто человек должен понимать, что вот если, сколько бы я сейчас не провела времени в тренировках, балериной большого театра я не стану. Если я смотрю в зеркало, я стараюсь видеть там отражение. Я не вижу там 20-летнюю юную Перри. И я не стану 20-летней юной Перри. Я могу стать хорошо выглядящей для своего возраста женщиной, элегантной, мудрой, приятной окружающим, а не омерзительной, допустим, в старости. То есть человек должен четко понимать границы того, к чему он может перейти, и тогда это на него будет работать. Если я ставлю перед собой реалистическую цель, я ее могу достичь. Если я ставлю нереалистическую цель, я ставлю себя и свое окружение в очень ну, неловкое, я, часто драматическую ситуацию. Я, Марин, прошу прощения, могу привести тогда параллель, аналогию с тем, что вот сказал Михаил возможности нашего мозга изучены всего лишь от 5 до 3 процентов то есть сегодня мы мыслим так то что вы сейчас сказали и мы так и предполагаем так оно и есть и для нас это за гранью и это может быть действительно другая цивилизация но если бы мы использовали наш мозг хотя бы там на 10 процентов хотя бы то многое бы могло измениться Безусловно, то есть я считаю, что действительно могло бы что-то измениться, но я боюсь, что самостоятельно мы вряд ли сможем. То есть это вопрос. Нужны должен. учителя. Безусловно. Мне кажется, сам нет, сам кажется, сам... я могу, может быть, ошибаться. Вы но... абс... нет, вы абсолютно. Вот, я вот, с вами тут. Нужны учителя, которые солидарии. нас научат, как им пользоваться, потому что сейчас мы свои собственные тарелки, как бы варимся, придумали себе вот это вот все, всю эту технику, которая да. в ну, принципе представление о мире да. заменяет да. нам. Вы знаете, да. опять же, базируясь на древнейших источниках и, скажем, ну, сегодня называется мифологией о том, что когда-то в те дальние времена, мистические времена, жили люди, и вот один из них был демон, которого звали Равана. Это описывается в эпосе Рамаяна где значит, определенные события происходят, вот этот демон Равана, он выпросил бессмертие значит, у богов и ему дали это бессмертие и вот он, я к чему это говорю, мы сейчас не обсуждаем этот вопрос, верю-не верю но он когда-то решил так сказать власть над всей планетой Земля, над всей Вселенной приобрести и он понастроил в различных местах Земли понастроил какие-то определенные передатчики, которые подавляли волю, и можно было воздействовать на чуть ли не на всех людей. И считается, что вот эта вот техногенная вот эта вот эволюция сегодняшняя, она на самом деле техногенной катастрофой является, потому что вот mm -hmm. все вот эти вот волны, которые ну, ученые, вы, так скажем, в этом больше разбираетесь, они могут человека на, про, напросто про, просто взять и со временем, конечно, убить и, и генномодифицированные эти все продукты, генной инженерии и так далее, и так далее. И телефоны с самого, с самого начала, вот эти смартфоны, которые есть, они вот самые первые, То есть без чего уже нельзя обойтись вообще нигде никак, и ни с чем. Вы знаете, я был в свое время в Японии, у меня там сын учился, Когда у нас, ну в частности, я имею в виду на территории постсоветского пространства телефонов еще как бы не было, да, а, вот там я в первый раз увидел, ну и у нас такого не было бума. Это было там определенное количество лет назад, и вот где я увидел, что там нету газет, на самом деле, в метро, э, в трейнах, там нету газет. Там все сидят с телефонами, и все... Вот то, что происходит у нас сейчас, сейчас. вот в Японии происходило mm -hmm. довольно-таки давно, лет 7-8 тому назад это было. Э, так что, да, это, конечно, очень и очень... Это, очень... это безумно сложный вопрос, к нему можно возвращаться... Э... Существуют разные точки зрения э, на этот вопрос. Если вы спросите меня, я скажу, я не знаю. Я не знаю. Потому что э, у цивилизации могут быть разные пути. Когда, как человек, который занимался историей, я, я всегда задаю провокационный вопрос, задам домом. Э, Эллада, Древняя Греция, ага. это начало нашей цивилизации? Где начинается наша цивилизация? Наша цивилизация, вы имеете в виду... <с nonprofit> ну вот что такое цивилизация? Это, это на, на, наш мир, как бы наш мир, вот он начинается где? Вот где время, где граница времен, когда мы начинаемся, наша цивилизация, наше мироустройство? Цивилизации, они как бы сменяют друг друга, да? Это <сip> очень не очень субъективный, я бы даже сказал, вопрос. Дело в том, что... Когда начинается происходит... наша история? Все происходит, я могу сказать, все происходит циклично, и мы <сип> это знаем. И существуют циклы, они же разные. бабочка одна невка живет один день, для нее нет, это всем понятно. Нет. Нет, нет, да? нет абсолютно еще не циклы существуют, а, а существуют что? цивилизации, они сменяют друг друга. Мы к греческой э, цивилизации не имеем никакого отношения. Это вам скажет любой более-не менее грамотный теоретик э, филологии, который вам покажет, что есть такая вещь объективная абсолютно. Понимаете, как две ноги, а не три ноги. Как система видов и жанров, она является отражением вот этого вот цивилизационного ядра. Она модулирует все конфликты, которые происходят, они описаны. Понимаете, тут ничего не надо изобретать. Так вот, еще раз. Греция, древняя Эллада, к нам не имеет никакого отношения, это нет с другой цивилизацией. Там совершенно другая система жанров, родов и видов, которая не повторяется больше в нашей цивилизации никак. Да. Мы пытались ее архаически воспроизводить, этого не происходит. А как мы знаем, что они не повторялись никогда? Потому что у нас, нашу цивилизацию мы можем проследить, она а начинается мы, с темных времен. Простите, откуда мы это знаем? Мы знаем это, из того, мы знаем это, базируясь из того продукта жизнедеятельности, я не имею в виду то, что мы оставляем в местах общественного понимаю, пользования, это. а продуктов жизнедеятельности в виде... Изобразительного искусства, словесного искусства, иску э э хроник и всего, что только а можно. Если допустить, я понял. А если допустить, что на нашей памяти, еще раз повторяю, бабочка одна девка живет один день, для нее вся жизнь один день, мы живем примерно сто лет, да? Значит, для нас это сто лет. А история э, вмещает в себя определенное количество э, столетий, тысячелетий И может быть десятков тысяч лет А что за пределами этого? Чего мы еще не знаем, чего еще не было? Наскальные рисунки и нога человека и в запасниках, в хранилищах хранятся миллионы лет Как это можно тогда интерпретировать? Михаил, очень просто, очень просто. Это объясняется совершенно примитивным образом Мать-Земля да. рождает ни одного ребенка. Поэтому, если вы допустите, что цивилизация – это ребенок Земли, то дети, как вы заметили, имеют свойство отличаться друг от друга. И способностями, и особенностями. Скажем так, на протяжении земной истории существовало много цивилизаций. Цивилизация, связанная с Атлантидой, с пирамидами, это была одна цивилизация, остатки ее, предположим, вот эти самые лада, мы, это новое, что было до них, это было что-то еще. Есть теории, что, у, скажем так, когда существовали динозавры, была своя цивилизация, там тоже были разумные существа, и они отличались от Внешним, внешним человеком. как бы отнош, от Homo sapiens. но это все... Ну да, мы да, обращаемся да? вот в мир э, потрясающих гипотез, потрясающих идей. И если не э, относиться к ним предвзято, то есть если не говорить, что каждый человек, который иначе думает, иначе говорит, иначе чувствует, он больной, и его надо отправить куда-то вот э, подальше от здорового человечества то вполне возможно, что наша жизнь станет значительно богаче, ярче интереснее. Вот здесь я с вами 100% соглашусь, как и с Михаилом, который сказал, что это, да, теория, одна из теорий. А самое главное, да, на, они все имеют место быть, как говорится, и все эти теории, и все люди, которые мыслят по-своему... И есть еще теория, почему надо лечить, лечить сумасшедших. Они счастливы в своем заблуждении, что они являются не заблуждение, а в своем в своей яве, что они являются наполеонами и кем-то еще. Их не надо лечить, они счастливы. Есть такая теория, верно? Но мы пытаемся навязать, мы пытаемся лечить, хотя нас об этом вроде бы никто не просит. Я уже не говорю о том, что мы защищаем свою страну, а тех, кто на нас не нападает почему-то. Вот. С этим мы тоже сталкиваемся. Вот здесь, Михаил, да, я как бы да. всегда, возвращаясь к тому, с чего мы начали, завершая определенным образом э, этот разговор, я хочу что сказать? Что если э, по-прежнему есть люди, заинтересованы, в чем была, вы спросили, в чем была особенность искателя? Вот в том, что искатель задавал вопросы, приносил очень интересные документы и материалы. Очень многие серьезные, грамотные люди испытывают к этой, области человеческого человеческой жизни интерес очень многие стесняются этого интереса им кажется что если вот они проявят этот интерес то вот короны с головы свалится их не будут серьезно воспринимать серьезно не воспринимают только э, тех кто из этого делает э, шоу клоунаду на самом деле а материалов очень много интересных и если есть люди которые бы хотели э, Вернуться и может быть начать в своей жизни заниматься более не менее серьезно и вложиться в какой-то такой проект, мы с удовольствием готовы к сотрудничеству. У нас реально много материалов, у нас восьмилетняя подшивка журналов, которые по объему каждый журнал читается практически как книга. У нас есть книги, которые мы сдавали, уникальная подборка книг. Это не методика. Мы, прочитав эти книги и познакомившись с этим журналом, вы не станете сразу богатыми. Абсолютно. Вы не станете сразу здоровыми. Но что можно иногда узнать? Можно узнать какие-то вещи, которые... Ну, информационно информ... богатым вы станете. Станете. Это точно. И вот это вот информационное богатство, оно может изменить вашу жизнь. Потому что если вы не можете изменить обстоятельства своей жизни, вы всегда можете изменить отношение к ним. И изменив отношение, вы можете, в... здесь я, Михаил, с вами абсолютно согласна, вы можете ввести себя в состояние баланса, которое позволит вам равновесие, которое позволит вам принимать взвешенные решения, совершать неожиданные но правильные шаги, и это, да, может улучшить вашу реальную жизнь. Хорошо, спасибо большое, дорогие друзья, наши уважаемые радиослушатели. Мы беседовали сегодня с парой Михаил и Мариной Елизаровой, и э, я надеюсь, что эта беседа к чему-то э, подтолкнет э, вот тому, что, то, что сказала Марина, ну, а мы... По крайней это... мере, к появлению батарейки, которая у нас не будет перегорать. Нет, она не перегорает. Это свойство той самой записывающей аппаратуры. Но наш центр «Сангейт» — это центр, в первую очередь, информации. Информация, она может быть полезная. Она, в данном случае, она полезная информация. В зависимости от того, как мы к ней, конечно, будем относиться. Но спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Это мы все прекрасно знаем, поэтому... Если кому-то интересно, если кто-то хочет узнать что-то побольше, то такая возможность сегодня есть. Опять тот же самый Искатель. И как мы уже сказали в первой части нашей программы о том, что электронная версия может быть доступна, но мы над этим еще... Если есть издатель, поговорим. который хочет восстановить что-то подобное, потому что это был беспрецедентный журнал, наши двери открыты. Если есть вопросы, которые люди хотят обсудить, то есть, ну, условно говоря, вот, э, скажем, Кочинский, там, еще да, что-то, да. какие-то вот то, что мы затрагивали сегодня, привидение, привидение в, в, в моем, говорит, СПА, да. я, я фотографирую говорит, обратной камеры и вижу, что там что-то шевелится, и что это такое, Это не может быть, ну... Опять же, побеседовать... Да. Давайте... Пожалуйста, вы можете присылать вопросы. Вы можете с Михаилом мы только это начали, это это интересная тема, да. института ННРБ, институт а, вообще, чего ищут и чего искали, и продолжает искать, где находится та самая Шамбала, а, Боки, Якоб Блюмин, который пытался что-то такое там тоже искать, эти экспедиции, которые были, это очень довольно интересная тема, то, а, пожалуйста, пишите нам, и задавайте вопросы. Еще раз я могу э, озвучить наши контактные э, какие-то телефоны. Это 847-226-9956. Это Skype, SunGates108. Солнечный оборот на конце буквы С. Это треновая W, SunGatesRadio.com, SunGatesRadio.com. Ну и все программы выложены в YouTube, где вы можете с ними ознакомиться, оставить свои замечания и комментарии. Спасибо большое. Дорогие друзья, спасибо, спасибо вам спасибо, за спасибо, внимание. Всего хорошего. Всего да. доброго. Спасибо. До свидания.